Хочешь кофе? Не восемь, мама. И положим побольше сахара. Перес рапортует. А тебе не страшно здесь совсем одной? Нет с чего бы. Захочешь позвонить, нажмешь на кнопку. Видишь камеру вон там. И я тебя вижу. Не волнуйся, Зайка, я недолго. Поиграй. В преддверии не выходи. Тата, зайка. Тата! Тата! не представился. Я Луис. Здоровый. Я здесь с женой. Она ждет. Привет, Мими. Ирис поможет нам принять Рауля. Она ведь заражена. Ребенок тоже может быть больным. А ты жестокая. Если бы Тата заболела, ты бы ее бросила? Повтори. А когда я тебе сказала ее имя? Где она? Говори, где моя дочка? Сумасшествие сейчас не самая страшная болезнь. Эпидемия вирус-32